Ну, а здравствуйте. Сегодня не совсем обычное видео. Сегодня я вам покажу обучающую локацию. Сейчас можете увидеть. Вот приходим сюда, переодеваемся, как бы, ну мало ли, вдруг в процессе обучения там где-то что-то вымажетесь, ну сами понимаете, предприятие металлургическое. Ну, вот переоделись. Как бы, все цивильно И вот Такой есть небольшой игрушечный Краник Где вы можете попрактиковаться Наглядно убедиться В своих способностях как бы, Которые вы получили Теоретические знания применить Вот комната инструктора Как вы можете видеть Все в полном порядке Цвета В стиле Безумный Макс Дорога ржавости ну, это фанаты фильма так захотели У нас и такие люди работают А что вы думали? У нас как бы разного плана Работают люди вот. Общий план Ну, как бы лезть наверх мы не будем У нас ключ-бирки нет Поэтому законопослушные сотрудники просто вот можете посмотреть визуально убедиться что наш обучающий центр и вообще программа сильна, поэтому если вдруг надумаете приходите пожалуйста вот такого плана тротуар это так опять же переходик небольшой сохранил полностью в стиле дороги ржавости вот тут как бы вот лестница упирается туда куда упорлось наше предприятие ну можем пойти в обход тут вот вы можете заметить обучающие материалы которые перегружают в процессе тренировки для выработки сноровки с разными э, классами сыпучих материалов вот, что это за хрень какой-то шкрафт перемешку со шлаком гранулированным вот это уже такой более серьезный материал уголь а то какой-то мусор в общем, вы можете заметить, что при желании можете научиться работать с любыми материалами, но в данный момент тут представлены два таких вида. Пожалуй, на сегодня все. Спасибо за внимание. До новых встреч.